Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук. Сегодня я хотел бы поговорить о технологии записи видео и звука, о фишках, которые я применяю. Меня спрашивают, каким образом я вычищаю звук, как накладываю его на видео, которое записываю. В общем, технология достаточно простая. Сразу хочу обратить внимание на то, что когда вы подготавливаете... Собирайтесь написать какое-то видео. Самое важное это предварительно спланировать раскадровку, то, что вы будете рассказывать в этом видео. Независимо от того, как вы будете его снимать, либо же это будет формат прямой записи с видеокамеры, например, или с фотоаппарата, либо же с экрана компьютера, в любом случае у вас должен быть предварительно сформирован некий сценарий. Слишком длительный сценарий делает... Достаточно сложно будет писать, но минут на 15-20 вы должны представлять, что делать, какие вещи вы должны рассказать по ходу записи этого видео. Второй пункт, на который хочу обратить внимание при записи видео, это когда вы его пишете, есть два варианта. Первый вариант это писать его фрагментами. Фрагмент написали, не получилось там. Повторяйте второй дубль, третий дубль. Я же использую другой способ. Я не делаю много дублей, а пишу видео целиком. Но вот у меня есть сценарий раскадровка. Что собой представляет раскадровка? То есть, например, рассказать по такому-то там пункту. Вот, например, я делаю аудит сайта. Я себе пишу предварительно план, какие пункты я должен осветить. Я вначале примерно прохожу по сценарию. А думаю, что мне надо сделать конкретно по аудиту сайта. Пишу себе чек-лист. Может даже предварительно его прохожу, смотрю какие-то фишки. Выписываю себе на листе бумаги основные этапы, которые мне надо будет зафиксировать по ходу записи этого ролика. Это в данном случае ролик, который пишется с экрана монитора при помощи программ неважно в общем-то какие программы вы будете использовать. Это Camtasia. Я использую программу BB Flashback Pro. Она стоит меньше, чем Camtasia. И в общем-то мне она больше нравится. Хотя Camtasia более навороченная программа. То есть, в общем-то, простые ролики вы можете снимать ей бесплатной версии. Этого достаточно. Иногда надо сделать какой-то скринкаст быстро на компьютере, где нельзя установить эту программу платную. Например, на офисе у себя. я использую эту программу именно в бесплатной версии. Она позволяет полностью записать ролик, а потом можно этот ролик в платной версии отредактировать, либо же отредактировать его просто нарезать на куски и отредактировать уже в другой программе, там, в мейкере, например, в редакторе видео. Но основная суть записи видео материалов, чтобы у вас времени на это тратилось не так уж и много. Это делать ролик целиком сразу. Если у вас что-то не получалось, вы просто берете и переговариваете какой-то фрагмент. То есть вы чувствуете, что какую-то фразу вы неправильно произнесли. Плохо нечетко ее произнесли. Или слишком задумались, что-то там некорректно было сказано. Просто берем, ну, есть хороший способ, если вы умеете щелкать руками, то делаем щелчок руками возле микрофона, и потом.. У вас на записи будет просто сплеск. Будет видно, откуда дальше переиграть этот кусок. Это позволяет ускорить обработку видеозаписи в дальнейшем. Принцип работы с видео сводится к двум операциям. Первое это мы его записываем, а второе мы его сводим. Причем я делаю отдельно запись аудио, отдельно запись видео. Видео, дорожка записывается сразу аудио уже дублируется сразу на несколько источников. Если я пишу с микрофона на компьютере, то есть я пишу его одновременно на микрофон самого компьютера с программой, которая записывает, например, в камтазии и всегда я записываю версию при помощи диктофона гораздо более высокого качества на самом деле получается аудио, и вы заодно страхуетесь на случай того, что что-то пойдет не так и Запись у вас не получится. Для того чтобы звук был равномерным от диктофона и качественным, используется петличный микрофон. Вот на картинке вы можете посмотреть видео, которое я записывал в одном из первых видео этого курса. Там как раз видно, петличный микрофон у меня прикреплен к майке. Можно его спрятать, чтобы его не видно было. Но смысл в том, что получается, что он на одинаковом расстоянии. И достаточно качественный, качественный звук получается. То есть вам не надо специально дорогих микрофонов. Я до этого хотел приобрести себе дорогой микрофон специально для обработки звука. Но чисто технически мне его не, не удалось найти в моем городе. И из тех решений, которые я использую, я использую это USB-микрофон. Это в гарнитуре у меня встроен. К минусам отнесу только то, что приходится отключать. Блок питания компьютера, потому что наводки слышны. И поэтому я длительной записи сделать на него, к сожалению, не могу. то есть Примерно около часа у меня батарея компьютера выдерживает. Чтобы хорошо записалось, приходится отключать блок питания. Поэтому основной аудиозвук у меня идет именно через диктофон. После этого я чищу этот звук. Практически всегда его очищаю, потому что всегда есть какой-то фон посторонний. Вентилятор блока питания работает в ноутбуке. Слышно, пусть он не сильно, не слишком сильно громкий этот звук, но все равно звук какой-то присутствует практически всегда посторонний. Для редактирования я использую программу Audacity. Вот, набираем в поисковике Audacity, поиск, вот Audacity SourceForge, свободный звуковой редактор. Особенность этой программы в том, что вы заходите в закладку Скачать Audacity for Windows инсталлятор для Windows скачиваем и тут еще есть такая штука давайте так мы скачали Audacity вот я его сейчас установлю она русскоязычная но есть проблема в том что из-за того что она бесплатная есть ряд ограничений по библиотекам работы декодеры по умолчанию не работают поэтому для того, чтобы она работала с mp3 файлами и другими аудиоформатами, не внутренними, нужно споставить внешние кодики. Заходим в правка параметры. Здесь библиотеки. Вот здесь вот есть пункт. Библиотеки для экспорта mp3. Нажимаем кнопку скачать. Она вас перебрасывает на страницу, где можно этот кодекс скачать. Смотрим здесь. Нажать на Download Page. Это lame mp3 encoder, декодировка mp3. И здесь на странице, вот он, lame for Windows X. Качали, вот он, устан... и я его устанавливаю. В общем-то, он устанавливается по умолчанию в каталог lame for Audacity. И еще второй тоже есть кодекс который он требует. Желательно его поставить FFmpeg. Тоже скачать. Нажимаем на ссылку ⁇ Домлад ⁇ Так, это та же страница lame а только вот здесь вот вторую есть FFMPEC for ADAS. Тоже ее скачиваем. Вот. И дальше устанавливаем. У вас, эти вот библиотеки должны быть установлены. Вот он его находит. c программ файлы с LAMP for но ну, можно ему явно указать. Вот он. Okay она видите нашла автоматически нашла библиотеку все библиотеки установлены теперь можно будет работать с аудио без особых проблем обращаю внимание на аудиозаписи вот здесь вот 44 килогерца оставляйте его по умолчанию как раз 44 это самый оптимальный режим для записи аудио То это вот частота показывает насколько качественный звук вы будете записывать для редактирования ставить меньшую частоту. То есть если когда вы поставите 22 кГц, у вас будет меньший размер файла и качество его ухудшается. Иногда, когда мы отдаем клиентам для закачки на сайт, мы его ужимаем. Но для редактирования первичной копии всегда сохранить ее в максимальном доступном варианте. Ну, 44 килогерца 256 бит храню в MP3. Вот это я какой-нибудь файл, вот я сегодня записывал, записывал аудит сайта. Вот за счет, благодаря этим библиотекам, я могу теперь открывать внешние какие-то форматы, не, не, не поддерживаемые по умолчанию. Это ваш аудио звук дорожки. Здесь есть кнопочка плюсик, можно масштабирование немножко увеличить, чтобы было видно более четко, как оно работает. Можно проиграть, послушать, как... Какой звук? Вот если слышно, слышно шум. Вот здесь у меня фрагмент, который мне не нужен. Я выделяю, нажимаю кнопку D, он просто удаляет лишнее. Для того, чтобы почистить звук, я выбираю, выбираю какой-то фрагмент паузы, это более-менее равномерный фрагмент, вот, выделяем его при помощи мышки. После этого заходим в режим эффекты удаление шума. Здесь есть создать модель шума, нажимаем на нее на кнопку. После этого нажимаем выделить все, Ctrl -А должно быть Ctrl A. -А. И теперь опять заходим в эффекты удаления шума. Можно прослушать, как он будет предпрослушивание тихенько слышно. И я оставляю по умолчанию значения. Их можно подкорректировать. Но, в общем-то, те значения, которые выставлены, достаточно качественно чистится звук, не сильно искажая ваш голос. Нажимаем кнопку ok и он в несколько минут будет очищать этот звук. После того, как запись ваша уже нормально очищена, ну, тут внутренний формат используется. Я в нем никогда не сохраняю. Дело в том, что сохранить проект, он очень больших размеров получается. И иногда на диске не хватает места. У нас есть библиотека подключенная для MP3 кодирования. Я всегда сохраняю файлы в MP3 формате. Здесь нажимаем кнопку экспортировать, выбираем файлы MP3, ну, вот я сегодня делал, и делаю. Вот я всегда еще записываю, кстати, показываю. Мастер дорожка это оригинальная запись. Все обработанные я копию делаю в отдельный каталог и сохраняем здесь в параметрах указываю раз... качество 256 килобит можно чуть больше ну, 256 килобит это нормальное качество которое можно редактировать okay. сохранить вот он его будет здесь можно какие-то параметры mp3 задать он его экспортирует в mp3 то есть файлы у вас сохраняются и когда вы будете потом закрывать этот Audacity редактор так как вы уже в mp3 экспортировали то приз когда он будет запрашивать сохранить изменения при закрытии мы нажимаем нет потому что в mb 3 у нас уже есть версия которую дальнейшем мы работаем а та версия которую он внутреннюю хранит я ее никогда не использую для работы но смысл в том что редактор достаточно простой здесь из тех функций вы почистили звук дальше прослушиваем эту аудиозапись Обычно вырезаешь просто те фрагменты, которые испорчены. Именно запись мы делаем. Все дубли фактически одним блоком. То есть ваша задача сделать запись неразрывную. Ее так гораздо проще потом сводить с видео. Как сводить с видео я расскажу позже. Все паузы тут уже достаточно просто чистить. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Задание сегодняшнего урока: поставить себе редактор Audacity, его кодыки разобраться, как чистить аудиозаписи, ну и, под... и создать хотя бы одну запись, которую можно было бы в дальнейшем использовать. Сайт проекта больше продаж.рф. До свидания.